Так, я рада всех приветствовать. Сейчас еще подождем, если будут еще участницы. Понимаю, что сейчас в России 2 часа дня, и в России, ну как, даже не везде, а в центральной части России 2 часа дня, и в общем-то время либо обеда, либо работы. Но я вам признаюсь честно, что так как мы встаем рано, мне очень тяжело вечером вести прямые эфиры в таком нормальном состоянии, поэтому я вот оптимальное выбрала время какое-то, когда я еще в себе. Вот. Ну что, предлагаю начинать. Тема эфира звучит сегодня так. «Тело, друг или враг? Как исцелить отношения со своим телом?» И я сразу должна сказать, что этот эфир – это не какое-то стопроцентное руководство а, к действию. А, это скорее эфир, а, где я делюсь своим опытом, какими-то наработками, какими-то наблюдениями уже, которые за годы практики а, накопились и за годы работы с людьми. А, и, конечно, подобный эфир – это скорее такая пища для размышлений, Потому что на самом деле все в нашей жизни, абсолютно все начинается с процесса осознавания, когда мы начинаем задавать себе правильные вопросы. Вот. Итак, первое, с чего я хотела начать, это вообще с того, чтобы ответить на вопрос: а почему наши отношения с телом так часто нуждаются в исцелении? Дело в том, что просто хотим мы или не хотим, но наши отношения с телом, в принципе, они определяют нашу жизнь. То есть, на самом деле, по тому, как мы относимся к себе и к своему телу, в частности, можно вообще очень много о нас рассказать. Вот, потому что наши отношение к себе и к телу, оно, в общем-то, может рассказать и о наших привычках, о нашем характере. Может многое рассказать о том, в каком пространстве мы живем, может рассказать о наших секретах, да, которые, может быть, мы не хотим оглашать публично, но которые, в принципе, станут очевидными, если мы будем рассказывать о том, как мы по-настоящему относимся к себе. А, дело в том, что отношения с телом, они вообще у каждого совершенно индивидуальные, и они совершенно разные, и... Uh, некоторые, наверное, могут отношения с телом свои назвать гармоничными Уверены, что такие люди есть И, возможно, кто-то с детства даже uh, может про себя такое рассказать Но это, например, не мой случай совершенно вот. А есть uh, люди, у которых отношения с телом – это такая вечная борьба, например Это ощущение постоянного какого-то напряжения uh, Тело может восприниматься и, в принципе, враждебно uh, и могут быть такие привычки, да, такие как вот, например у меня было заболевание нарушение пищевого поведения булемия, курение алкоголизм всевозможные измы да, то есть в зависимости от каких-то химических веществ, наркотических веществ и так далее. То есть по сути отношения с собой и с телом могут быть вообще как знаете такое самоубийство замедленного действия. Вот. То есть спектр взаимоотношений с телом, он действительно очень и очень широк индивидуален. А... Вообще важно понимать, что на наши отношения с телом влияет огромное количество факторов исторических, культурных, социальных, религиозных, кармических, как я говорила уже в описании этого эфира, и все, все это в купе, оно может помочь нам понять, как мы сами относимся к своему телу и почему у нас есть какие-то, например, определенные привычки, определенные проблемы и так далее а В принципе, то, насколько вот эта вся совокупность факторов культурных, исторических, наследственных, родовых, насколько это все сильно влияет на наше отношение к телу, вот очень яркий пример можно привести, что до сих пор на планете Земля в 21 веке одновременно существуют, Племена, где женщины ходят топлес, и это считается абсолютно нормальным, и это никого не стесняет, и это не считается сексуальным или вызывающим. А есть места на земле, как, например, сейчас в Афганистане, где вот буквально несколько дней назад а, а, Талибан а, ввел правило, что теперь афганские женщины не имеют права выходить на улицу, а, имеют право выходить на улицу только в бурке. То есть это... А, Такая ситуация, что у женщин даже глаз, по сути, не видно. Вот. И эти две ситуации, да, они крайние они такие, это можно сказать такой плюс и минус, условно говоря, то есть два разных полюса. Но мы должны понимать, что они существуют здесь и сейчас в одном временном пространстве. Линейно, в линейном одном временном пространстве. Вот И это показывает, насколько различные могут быть условия нашего проживания и как сильно они могут влиять на наше восприятие тела нами самими и в обществе. А для того, чтобы мы лучше понимали себя, здорово проанализировать, а в каком, собственно, мировоззрении, да, в какой среде я проживаю. То есть что влияет на моё личное, там, например, Настина, Катина, Сашина, Евина и так далее, восприятие своего тела. Я специально для этого разбила... Дальше сделала такие пункты, по которым мы с вами пройдемся, по определенным факторам, видам факторов, которые здорово рассмотреть и иметь в виду для анализа и лучшего понимания своего отношения к телу. И начать я хотела на самом деле с религиозного фактора. У нас будет религиозный фактор, исторический фактор, родовой или семейный фактор мировоззренческие концепции и закончим кармическими как совокупностью. И вот а, хотелось вообще начать с религиозных факторов, которые влияют на наше восприятие тела. То есть... А... В целом, да, хотела начать с наиболее распространенной религии в наших российских реалиях, да, в европейских реалиях. Это христианство. Вот. И на самом деле отношение к телу, и тут не важно, насколько каждый из нас религиоз, мы просто должны понимать, что мы живем в определенной среде, на которую влияют определенные взгляды, Общество, в котором мы живем Поле, в котором мы проживаем И вот, например, если мы возьмем христианство То отношение к телу прописано практически с самых первых страниц Где сразу же после грехопадения Адама и Евы Которые ходили обнаженные да, человеческая плоть и нагота а, тут же признаются греховными вот, а Появляются такие понятия, как стыд и то, что нагота всячески должна быть прикрыта У меня был эфир, на самом деле замечательный эфир С психологом и преподавателем кундалини-йоги Галиной а, нет, извините, с Еленой, с Еленой Соколовой, а, с психологом, мы как раз рассматривали, что такое стыд и вина. Я потом дам на него ссылку, то есть можно будет поподробнее изучить, что это вообще за состояние эмоций. Так вот, такие эмоции, как стыд, вина – стеснение своей ноготы, они на самом деле вот в христианстве прописываются практически, я говорю, вот с первых страниц Библии. И отношение к телу в целом, оно, тело признается как такой источник греха, искушения, всевозможных соблазнов. Вот. Мы сейчас это не осуждаем ни в коей мере, мы просто отмечаем, что такое присутствует в религии, которая распространена на территории где большинство из нас проживает, да, то есть это Россия, европейской части и так далее. А давайте посмотрим еще вот такой вот. Эм... Рука об руку идет еще такое вот явление, например, из йоги. Да? То есть, если мы возьмем самых первых йога-аскетов, то у них, например, да, тоже отношение к телу было достаточно жестким и суровым. То есть нагота как таковая там не являлась чем-то, что должно вызывать стыд, однако отношение к телу оно было достаточно жестоким. Uh, тело считалась лишь а, тем временным инструментом, а, тем временем вместилищем для души, которое как можно быстрее надо было достичь просветления. То есть именно поэтому а, первых йогов, их так и называют аскетами, да, именно потому что условия жизни у них были очень жесткими, и к телу они к своему относились жестко, по-настоящему жестко. А, например, есть еще такое понятие, а, как а, течение, флагелландство. Я вот специально нашла, как они называются. Это движение бичующихся, так называемых, которые вот по данным из интернета, они, это как раз средние века. То есть это когда плоть также считалась греховной, она умершвлялась как бы, при жизни через болезненное воздействие, через то, что люди били себя бичами по спине. Вот. И считалось, что таким образом через боль человеческая душа может очиститься. Вот. Для того, чтобы предстать перед Господом уже в наиболее таком чистом виде и попасть, соответственно, в рай. Если мы будем говорить о более таком современном, примере похожего подхода, то можно говорить про, например, больницы, которая организовывала мать Тереза и ее известный ее взгляд на то, что обезболивающие средства, например она была против их применения, потому что считала тоже, что через боль люди, особенно люди, вот, например, бедные, которые не могут себе позволить лучших условий жизни, то есть через эту боль люди также очищаются от греха. А зачем я это сейчас говорю? Просто для того, чтобы, напомню, да, просто для того, чтобы мы понимали и учитывали, что вот этот вот, культу, вот, этот вот слой, религи, религиозный слой, и религиозная в целом жизнь и то, что внутри ее происходит, какие верования есть, каково отношение людей к религии, внутри религии и так далее, это все очень влияет на самом деле на каждого из нас, в зависимости от того, где мы проживаем. То есть в целом, Отношение в религиях к телу, оно всегда прописано. И в зависимости от того, в какой религиозной среде вы выросли, вы всегда можете отметить про себя, что на вас повлияло. То есть какое отношение к телу было там и как это сказалось на вас. Я вот, например, точно по себе знаю, почему я считаю, что это важно, потому что я в детстве очень испытывала такое... Ощущение небольшого страха и суровости в советских церквях, где я бывала в детстве. И вот это ощущение греха, ощущение стыда, ощущение, что нагота это ну, является чем-то таким неприемлемым. То есть оно мне с детства очень сильно знакомо. Я понимаю, что для меня понятие нагота и грех, они в детстве очень сильно на самом деле были связаны. То есть в моей конкретной истории, это, в моей истории жизни и принятии себя, это сыграло определенную роль. Вот Как это у вас, я не знаю. Далее, хотела еще пройтись по следующим факторам. Это исторические факторы, которые также влияют на самом деле практически на каждого человека, который живет на Земле, на каждую женщину в частности. А, на самом деле, исторический фактор, который влияет на большинство женщин в мире, это утверждение, что а, на уровне подсознания, что быть красивой и сексуальной может быть опасно для жизни. А, сейчас поясню. То есть... А, все, наверное, знакомы с таким понятием, как инквизиция, которая обушевала, опять же, получается, в средние века, где быть красивой для женщины просто ну, буквально означало смерть. То есть есть такие данные, что на самом деле красивых женщин в Европе в средние века – ну, просто поубивали очень многих, и это не придумка какая-то, то есть это тот исторический факт, который на самом деле на уровне какой-то клеточной памяти может воспроизводиться. Я бы даже сказала, не может, а на самом деле, что так или иначе на уровне на клеточном уровне мы, женщины, несем в себе в любом случае в разной степени отпечатки сильных каких-то исторических событий и отношения к женщине на протяжении вообще истории человечества. То есть так или иначе, это нас на каком-то уровне все равно касается. А также а, роль женщины как бы в обществе, а, а, в различных частях света, да, на протяжении истории человечества, она тоже... А, она обладает определенным характером. И если мы будем говорить про времена не только Инквизиции, но и времена войн, набегов, там, рабства и так далее, а раньше войны это было вообще что-то совершенно естественное да, для человечества, то есть войны происходили даже чаще, чем сейчас. Вот. Поэтому, опять же, женское тело – это был и товар, и трофей, Поэтому отношение к женскому телу историческое, оно, оно, конечно же, в любом случае тоже несет определенный отпечаток. То есть, как бы мы ни думали, что это не имеет к нам никакого отношения, все равно... На тонких планах а, вот эта информация, а, она каким-то образом может проявляться. То есть как вы с этим столкнетесь, например, или сталкивались в вашей жизни конкретно, я не знаю, это очень индивидуально. Но а, так как я преподаватель йоги, и мне а, для меня абсолютно приемлемо, и я живу в концепции перерождения, также я проходила обучение на регрессолога, то есть это, если упростить, то это путешествие в прошлой жизни, если говорить так, да, если говорить более современным языком, то это путешествие в подсознание, в поисках ответов на какие-то существующие вопросы, когда мы ищем решение определенных проблем. У меня были подобные опыты, где я искала ответов, почему еще, там, допустим, в очень юном возрасте, совершенно еще, когда у меня не было каких-то ситуаций, что я претерпевала какое-то насилие над собой и так далее, у меня был очень сильный страх перед мужчинами, у меня был... У меня было очень сильное непринятие своего тела и так далее. Это всего лишь некоторые такие яркие аспекты, которые я проживала в детстве. И какое-то определенное количество лет назад в поисках этих ответов я использовала регрессию. Вот. И Мое подсознание, которое, как сейчас я понимаю, мы все все равно э, подключены э, к определенной такой большой базе данных, да, э, для моего подсознания э, была показана та информация, где я, например, в прошлых воплощениях могла переживать какой-то подобный опыт, и это помогало мне решать мои какие-то вопросы э, по принятию себя, своего тела, проработке страха в настоящем моменте. В общем, со мной это работало, кому интересно, можете почитать про регрессологию это на самом деле направление психологии оно сейчас даже в россии уже широко представлена далее какие еще факторы на нас могут влиять и мы можем этого например ну, не сильно осознавать помимо помимо религиозных факторов и исторических это родовой родовые семейные факторы то есть это на самом деле да наследственность, тот род, в который мы пришли, в котором мы проявились, те семейные обстоятельства, в которых мы воспитывались. То есть это, конечно же, все напрямую влияет на наши отношения с телом. Потому что вы все наверняка уже слышали про зеркальные нейроны, то есть что мы перенимаем, особенно будучи детьми, мы перенимаем, то есть мы не слушаем, что нам родители говорят, да, что надо быть, там, не знаю, душ принимать два раза в день, зубы обязательно чистить, зарядку делать по утрам. Нам могут это говорить взрослые, как, когда мы дети, нам взрослые могут 33 раза это повторять на дню. Но мы будем это делать только если взрослые это делают, потому что то есть мы будем делать это в принятии, только в том случае, когда наши зеркальные нейроны а, могут это перенять от родителей. Вот. То есть они занимаются спортом, например, у них а, какое-то там, не знаю, сбалансированное, а, радостное питание без напряжения. Вот. А в таком случае мы будем такими же. А если мы видели другие примеры, а, ну, например, полное, полное отсутствие какой-то физической культуры, а, какое-то пренебрежительное отношение а, к своему телу, у родителей или у родственников. Ну, хотим мы или нет, естественно, что это будет нам передаваться в той или иной форме. Иногда это может передаваться в виде каких-то искажений, или мы будем стараться делать что-то вопреки, да, например, если у родителей есть... А солидный, избыточный вес, то есть мы можем наоборот стараться быть очень стройными и худенькими, но будем делать это из напряжения. То есть может быть и такая ситуация. Просто потому, что у нас страх стать похожим, например, там, на своего какого-то полного родственника и так далее. То есть в любом случае, если у нас в семье было какое-то искаженное, не совсем здоровое восприятие своего тела, то мы с этим тоже в той или иной степени будем сталкиваться. Но это не значит, это не звучит как приговор, конечно же. Вот. Но просто надо понимать, откуда ноги растут. То есть надо смотреть на вот эти вот разные слои того, что на нас может влиять. Также, то есть получается, что мы перенимаем, хотим, ли, хотим мы этого или нет, да, отношение к телу наших родителей, ближайших родственников, установки, которые даются по поводу тела, да, опять же, очень важно здесь понимать, что то же самое сексуальное воспитание, там, было оно у нас или его не было, вот эти вот все моменты. Понятное дело, что в идеале, если есть какие-то проблемы, то с ними, конечно, лучше работать с помощью психологов с помощью психотерапевта. И на самом деле, когда у нас есть запрос на проработку, нам всегда приходят методы. вот Но а, этот эфир именно о том, на что в целом стоит обратить внимание. То есть он как раз, вот еще раз повторюсь, как такая пища для размышлений. А -м -м. Опять же, вот наши родовые семейные обстоятельства, да, какие еще факторы тут могут быть для нас важны, что мы должны учитывать, то есть на самом деле, да, какие у нас наследственные есть проблемы, вот, потому что наследственные проблемы, болезни и так далее, это, конечно, все относится к такому, к теме родовых факторов, дальше мы посмотрим, как все это объединяется в нашей личной карме. Следующие факторы важные, которые влияют на наше отношение к телу, это то, в, каких, в какой вообще мировоззренческой концепции мы живем. Что я здесь имею в виду? То есть, условно говоря, да, можно было бы сказать, в, как, как бы какой, в какой религиозной концепции мы находимся, но на самом деле это будет не совсем верно. Потому что, особенно сейчас, люди могут говорить, что, да, что религия уже не является для многих таким прямо определяющим фактором, но человек может говорить все равно, что я не чувствую, что я, например, там, христианин или мусульманин, но я, но я, например, верю в Бога, верю, называю там Его по-своему, то есть это может быть энергия, вселенной и так далее. То есть в целом сейчас, наверное, мне кажется, более правильно именно говорить про факторы личных мировоззренческих концепций. И что здесь важно, если мы обсуждаем отношение к телу? Конечно, важно то... Насколько, вот как мы считаем, то есть сколько у нас жизней. То есть условно говоря, если человек атеист, то у него ничего кроме этой жизни и этого тела здесь и сейчас нет. То есть после смерти его ждет Полное, полное, полное ничто, забытие а, У него нет внутри концепции Перепоплощения и бессмертности души То есть что в этом случае Какое у нас отношение к телу Какое у многих отношение к телу при этом Отношение такое, что тело это единственное Что у меня есть И а, в массе случаев люди стремятся В этом случае такие материали, материалисты Они стремятся как можно больше Получить удовольствий и это будет влиять на отношение к телу, на отношения с телом коренным образом. Потому что если, например, человек живет в концепции перерождения, и для него тело, например, является временным прибежищем для духа или храмом души, то здесь, конечно, будет уже совсем другое отношение к телу. То есть здесь вот именно очень важно тоже посмотреть на это, в каку, как, каково мое мировоззрение. На самом деле мы внутри а, всегда уже знаем вот эти вот ответы, то есть насколько мы чувствуем себя здесь а, гостями в этом воплощении. Да? То есть а, мы для себя в определенный момент все равно отвечаем на этот вопрос, как мы предполагаем, что дальше. И это влияет очень сильно на то, как мы начинаем относиться к себе что у нас на первом месте, да, наслаждение тела или развитие души и так далее. То есть нет, опять же, правильного и неправильного, я ни за что здесь не ратую, это очень индивидуально, просто хотела сказать, что это будет влиять на отношения с телом. Итак, а сейчас все вот эти факторы, я повторю, это были факторы религиозные, исторические родовые или семейные факторы, ваша личная мировоззренческая концепция. И все это, на самом деле, можно объединить в кармический фактор. То есть все вот это вкупе, где вы родились, кем вы родились, у кого вы родились, в каких условиях вы выросли, с какими вы пришли болезнями или, наоборот, сильными сторонами, какие какие уроки проходила ваша душа и проходит сейчас, все это является вашей личной кармой. То есть это является вот все, все, все предыдущее, а также то, какие воплощения вы переживали, есть ли у вас представление о ваших предыдущих жизнях или нет. Да? Может, вы считаете, что нет никаких предыдущих и прошлых жизней. Это тоже нормально. То есть это тоже неплохо. Но это все в целом и есть ваша карма, то есть а, то, с чем вы пришли сюда, какой запрос был у вашей души для того, чтобы реализоваться вот в этом вот воплощении. А, поэтому а, а, кармические факторы, вот эти вот, они в целом отвечают еще и за то, а, с каким телом мы приходим, да, потому что наше тело, его форма, а, его, так скажем, а, функциональность, а, это тоже ответ на запрос нашей души. Какие уроки мы должны пройти, чему мы должны научиться, чему наше тело нас должно научить. Вот, например, хочу из своей жизни привести пример, да, что одна из моих личных задач кармических, это, в принципе, то есть мне дано, в этой жизни, кто бы как к этому не относился, но мне в этой жизни дано представление о некоторых своих предыдущих воплощениях. Для меня, например, очевидно, что я душа, которая перерождается. Для меня очевидно, что мое тело – это вре временное прибежище в этом воплощении. И одной из моих задач в этом воплощении – это было принятие женского тела, потому что э, я пришла с очень большими трудностями в этом смысле, что даже будучи ребенком, я помню, что я, я знаю, что я не одна такая, я общалась уже с такими женщинами, я помню, что я смотрела на себя в зеркало девочкой, и я просто была в ужасе. Я просто была в ужасе, потому что это тело, я его не принимала. Я не хотела быть девочкой, я не знала, как бы, кем я хотела быть. Скорее, вот у меня было такое ощущение, что мужское тело мне гораздо понятнее. То есть многие процессы физиологические женского тела у меня, например, еще в детстве вызывали определенное отторжение. Вот. И когда я стала общаться уже потом с астрологами. Вот есть такое направление, как, например, джиотиш, астрология, да, ведическая астрология. А, например, мне астролог ответил на этот вопрос. Я его даже не спрашивала, он мне ответил. Он сказал, что, например, там, моя душа а, пришла, а, внутри наполовину я мужчина, внутри наполовину я женщина. И у всех это очень-очень разные показатели. А, так вот, моя задача была, одна из моих задач, это так, как я в прошлых воплощениях хорошо знакома с мужскими факторами жизни и так далее, моя задача принять в себе женщину через женское тело. Это я вот просто с вами делюсь сейчас. Для кого-то это покажется чем-то диким совершенно, я это принимаю. Вот, я сейчас спокойно к этому отношусь, мне важно, я, я делюсь тем, что для меня является истиной. Я знаю, что есть те души, те люди, те женщины, которые проходят какие-то похожие вещи, для которых то, что я скажу, будет на самом деле ну, определенной нормой или даже радостью от того, что они это услышат. Вот, итак, зачем нам нужно исцеление тела? Вот а, что нам это может вообще дать, то есть наших отношений с телом, зачем нам нужно это исцеление. А, на самом деле есть два уровня, то есть первый уровень, а, физический уровень, и на этом уровне наше исцеление или улучшение отношений со своим собственным телом, оно, конечно же, изменит качество нашей жизни. То есть это лучшее здоровье, это более здоровая психика, это более... А, это более позитивное восприятие себя и своей жизни. Это большее количество энергии. То есть, когда мы задумываемся о том, вообще, зачем нам нужно здоровье, зачем нам нужно хорошее самочувствие, зачем вообще мы делаем регулярную практику. На самом деле, на физическом плане, это вот эти все факторы, которые очень сильно влияют на качество нашей жизни. Если посмотреть на более глубокий план, и не зря наше тело так плотно связано с психосоматикой, потому что на самом деле состояние нашего тела, задачи наши кармические относительно нашего тела и отношения с телом, они на самом деле показывают наше внутреннее состояние, они показывают они нам рассказывают о том, а что у нас вообще с душой-то нашей происходит, а насколько мы вообще счастливы, насколько мы идем той дорогой, насколько мы реализуемся правильно. Поэтому на тонком плане если мы возьмем какие-то проблемы с телом и трудные отношения со своим телом, то есть какие-то хронические, хронические, хронические заболевания, травмы, зависимости, да, та же самая булемия, курение и так далее, то, как правило, проблемы с телом, они а, как беспорядок в комнате. Может быть, кто-то смотрел мой прямой эфир а, про то, зачем нам нужно порядок в доме а, поддерживать. Так вот, беспорядок в доме, он на самом деле маскирует психологические проблемы человека. Потому что когда мы находимся в комнате, где полный порядок, мы остаемся наедине с собой наконец-то. То есть уже мы наедине со своим внутренним миром, со своими проблемами. В случае со здоровьем точно так же. То есть очень часто наши проблемы с телом и со здоровьем, они просто прикрывают нас, мы ими часто прикрываемся неосознанно от своего же собственного развития. Сейчас я приведу примеры. То есть болезнь тела, и какие-то травмы, которые с нами случаются, это, как правило, всегда попытка либо привлечь, привлечь внимание к себе, да, то есть либо, наконец, остановить человека, чтобы он мог на себя посмотреть, да, что в его жизни происходит. Вот у меня ровно так было, когда я ломала колено, и я понимала, что меня реально по жизни сейчас затормозили просто для того, чтобы я, наконец, остановилась и посмотрела, куда я иду, что я вообще делаю. Это может быть да, проблемы со здоровьем э, и негативное отношение к своему телу. Это э, могут быть всевозможные психологические установки, начиная от, от отрицания жизни. Это может быть защита от счастья, от реализации в жизни, потому что, допустим, кто-то когда-то нас напугал или мы сами испугались жизни да, при определенных обстоятельствах. Как правило, это происходит в юном возрасте. Когда мы не совсем понимаем еще всегда адекватно или неадекватно поведение взрослых по отношению к нам. Но часто бывает, что, вот, например, когда я с психотерапевтом там, начала работать, я прямо увидела, что мы полны, многие из нас, вот как я, например, мы прям полны ограничивающих установок. И, как правило, проблемы с телом, которые возникают, на уровне кожи, на уровне дисфункции желез, на уровне гормонов. Это на самом деле очень сильные запреты, очень сильные блоки, которые мы сами ставим себе, но мы их не осознаем. Поэтому, конечно, в случае каких-то вот хронических проблем очень здорово, действительно, помимо какой-то работы, самостоятельной практик, очень здорово еще, конечно, поработать со специалистом. Вот. Так идем дальше сейчас что мы сделали мы сейчас с вами рассмотрели на примере пяти групп факторов я повторюсь вот таких основных то есть их на самом деле гораздо больше вот но я взяла такие основные которые могут неосознанно то есть мы можем не осознавать их влияние на нас. Но они влияют на то, как мы воспринимаем себя, свое тело, как мы к нему относимся. Это были религиозные, исторические, родовые или семейные факторы, мировоззренческая личная концепция. И все это вместе мы объединили в кармические факторы. То есть душа выбрала тело с определенными проблемами, сильными сторонами и задачами, для того, чтобы поупражняться, прийти сюда. Вот. Следующая часть эфира, у меня все записано, <с> я все конспектирую, я всегда люблю готовиться, это, собственно говоря, наши действия. То есть, когда мы проанализируем вот эти все факторы, ответив себе на вопросы вообще, какие-то с этим связанные, да, то есть в целом увидим, а как я вообще к себе отношусь, что я думаю про свое тело, то есть стесняюсь ли я его, если стесняюсь, то могу ли я вспомнить, когда это впервые произошло, могу ли я вспомнить какие-то ситуации, которые были с этим связаны и которые, я чувствую, повлияли на меня, да? после этого вообще, как нам действовать для того, чтобы переписать, изменить, подкорректировать свое отношение к телу. Итак, вот самое, а, самое важное, а, это как мы ставим перед собой задачу. На самом деле задачу, вот я ее сформировала для себя так. То есть, а, чтобы изменить отношения со своим телом, важно начать осознанно формировать отношения со своим телом. А, и... А, если мы говорили о множестве концепций, в том числе обсуждали какие-то религиозные вопросы, какие-то представления, которые, возможно, есть в учениях, где тело, там, например, где-то про него вообще забыли или к нему относится жестоко, то очень важно вообще формировать мировоззрение любви. Мы можем взять в разных концепциях представленное это мировоззрение любви. Если мы говорим про йогу, это будет ахимса, то есть принцип йоги – не насилие. То есть прежде всего, на самом деле, когда вообще про принципы йоги мы говорим, и называют ахимс, то есть не насилие. все сразу представляют себе, что это значит не есть мясо, потому что животные страдают, животных убивают, и вот все прям представляют себе эту мясо и рыбу, и думают, вот если я сейчас не буду мясо и рыбу есть, все, моя ахимса супер на 100 баллов прокачана. Но на самом деле ахимса изначально... И это, кстати, подтверждает э, Библия. Дальше я вот приведу оттуда да, строки. Ахимса изначально, она про отношения с самим собой. То есть, э, если я не ем мясо, не ем рыбу, э, я такая вся замечательная, сижу на одной травке и фруктах, но при этом я э, не даю себе достаточное питание, э, считаю э, свое тело, там я не знаю, убогим, недостаточным, не даю себе достаточно сна, я, например, нахожусь в каких-то абьюзивных отношениях, я разрушаю себя, понимаете, я могу не есть мясо, но при этом могу очень жестоко себя разрушать. При этом даже псих, ну, психологически. То есть не оставляя шрамов на теле, я могу разрушать себя психологически. И это будет жесточайшее нарушение Ахимсы. Поэтому а, самое важное при, а, при а, работе а, с осознанным изменением отношения к телу, это именно формировать внутреннее чувство любви и благодарности к телу. Формировать мировоззрение любви. И еще раз повторюсь, в йоге это понятие Ахимса. Если мы поговорим, вернемся, например, к Библии, то это прекрасная фраза возлюби ближнего своего, как самого себя. Опять же, это про формирование мировозрения любви. Что-то у меня здесь еще. Есть. Угу. Опять же, тело это храм души, да? если мы возьмем концепцию, например, буддийскую, возьмем концепцию, где присутствует перерождение, то есть, да, тело является нашим временным прибежищем, но при этом оно является храмом души. То есть даже вот произнося эту фразу сейчас, у меня внутри все вот так вот радуется, расцветает, и нет ощущения, что я должна себя сейчас как-то физически задавить, закрыть и так далее. Поэтому очень важно осознать, что если бы не наше тело, то мы бы никогда не смогли наша душа никогда бы не смогла пройти этот опыт, мы бы никогда не смогли стать человеком. Я много раз слышала, что говорят, что ангелы... Ангелы завидуют людям именно потому, что у людей есть тело. Именно потому, что через тело мы можем проживать огромное количество опытов. И а, при формировании вот такого вот позитивного а, отношения к телу очень важно... А, очень важно говорить себе эти добрые слова, то есть так, как вам близко. Тело – храм души, или тело – это вместилище моего духа, да? или тело – это то, что позволяет мне здесь жить, проявлять любовь, принимать любовь. То есть хотим мы или нет, но исцеление, исцеление – это вообще что? Это про целостность. То есть если мы очень сильно начинаем разъединять дух и тело да? – а на самом деле при жизни мы не можем этого сделать. Мы можем это сделать только в теории. А на практике, пока мы живем наше тело является нашей поддержкой, наше тело является нашей опорой. И а, очень важно внутри себя это соединить. То есть доброе отношение к себе, это в том числе доброе отношение к своему телу. А, отношение с любовью. А, поэтому... Поэтому дальше мы поговорим про то, какие есть практики для того, чтобы начать любить свое тело. То есть что это значит в целом. Итак, тело для души – это возможность быть проявленным в мире, быть человеком. Это возможность развиваться. Это возможность тела, это возможность на самом деле решать огромное количество задач, в том числе и кармических. И а, есть а, две практики, я на самом деле скажу больше, но вот сейчас, если кто-то хочет, вы сможете записать. А, есть а, две замечательные практики, которые вообще позволяют а, познакомиться со своим телом и с отношением к нему. Первое, а, Можно выбирать, конечно же, надо выбирать ту, которая отвлекается. А, первая а, практика, а, обе они письменные, а, это вообще сесть, взять листок бумаги, выделить себе время и записать в один столбик ограничивающие установки о своем теле. Ну, например, мое тело некрасивое. Или мое тело недостаточно выносливое. Или я не знаю, терпеть не могу свой запах пота, например. Ну, вот просто вот, вот то, что будет приходить. И на каждое негативное или ограничивающее вот это вот убеждение, то, что вам приходит, пожалуйста, найдите и запишите минимум два, а лучше даже три позитивных утверждения о вашем теле. Что, например, может быть, вы считаете, что ваше тело некрасивое, а при этом ваше тело живое. Ваше тело Уникальное. Ваше тело, например, дает жизнь другому человеку. Например, если вы мама. Или ваше тело способно дарить любовь. А, это первая практика. И я здесь прям вот на самом деле рекомендую время от времени просто проверять себя на то, а что у меня вообще есть в голове, какие у меня о себе есть представления. И на самом деле здесь прямо предельно честно выписывать все, что вот я о себе думаю. Вот, например, даже негативное. Вот можно даже в один столбик сначала это все записать негативное, а потом на каждое минимум по два позитивного искать. Просто, опять же, почему? Иногда негативное гораздо проще про себя писать. Вот. А чтобы позитивное найти, иногда нужно время. И таким образом мы с вами вот этот вот столбец с позитивными, с добром, с любовью к своему телу, мы его с вами наращиваем, то есть могут прийти совершенно неожиданные вещи, о которых вы, может быть, даже не думали. Это первая практика. А вторая практика очень-очень трансформирующая и классная, она называется «Письмо моему любимому телу». Письмо телу. Она письменная тоже. И вначале, давайте мы договоримся так, я ее тогда, я эти слова напишу, то есть там это можно схематически сделать, а сейчас тогда вы послушаете, я ее напишу в описании к эфиру. Письмо пишется в свободной форме, есть примерная форма, я вам сейчас ее озвучу. Здравствуй, мое дорогое, любимое тело. Я пишу это письмо тебе для того, чтобы попросить у тебя прощения. И вначале... Мы просим прощения за все то, что будет приходить. Если вам не приходит сразу, подождите, не торопите себя, просто давайте, давайте себе время на то, чтобы приходило, за что вам нужно попросить прощения. Каждый придет обязательно что-то, потому что на самом деле наше тело помнит все. То есть наше тело, оно буквально впитывает в себя наши эмоции, а да, собственно, мы на йоге-то, с чем мы работаем, мы себя разблокируем, мы себя начинаем лучше чувствовать, потому что тело наше, оно впитывает, как кубка абсолютно все. А, следующее, после того, как мы почувствуем достаточность, мы попросим прощения, а, и дальше мы пишем, я хочу сказать тебе, как я благодарна тебе за то, что ты. И дальше мы начинаем перечислять, за что мы благодарны своему телу. На самом деле это огромное количество вообще просто всего. А, то есть, ну, я не знаю, буквально все. Да мы без тела вообще. Мы без тела в этом мире ничто, потому что нас не будет видно, потому что мы не сможем никак проявиться. Да, мы будем духи бесплотные, но значит, уже не человек. И я прямо призываю на самом деле в этой практике не торопиться и дать себе вот, вот, вот прямо выписать вот это все почувствовать как внутри начнет меняться состояние потому что техники связанные с письмом очень мощные так же как медитационные техники и в конце завершить а, а, есть еще один пункт классный чтобы улучшить наши отношения и понимание я буду делать и дальше вы пишете Опять же, то, что вам приходит. Про себя каждый из нас знает, чего нам недостаточно. У кого-то это может быть вопрос с питанием. У кого-то это может быть вопрос вообще со вниманием к себе. Кто-то поймет, что «Боже мой, ну я, я уже не знаю, я уже год не была у гинеколога». Или что-то подобное. Это все очень важно. И завершаем мы письмо словами. «Я люблю тебя, мое тело, и принимаю тебя таким» какое-то есть, с любовью и благодарностью, Настя или Лена или Катенька, и дальше ставим дату. Это две письменные техники. Вот я прямо искренне их действительно рекомендую, хотя может казаться со стороны, что это вообще такое очень простое, и чего я там про себя узнаю, на самом деле такие техники очень много чего открывают. Самое простое и важное в построении взаимоотношений с телом – это вообще начать на него обращать внимание. То есть как можно чаще в течение дня просто останавливаться, дышать, осознавать свой вдох и выдох и спрашивать, а как я себя сейчас чувствую? А что я сейчас чувствую? А что чувствует сейчас мое тело? О чем оно просит? Да? Как я во время практик, у нас всегда есть какая-то часть, где мы следуем за голосом, делаем массы и так далее, но я всегда стараюсь хотя бы чуть-чуть, чтобы был вот этот момент, когда говорю, сейчас почувствуйте тело и сделайте то, о чем оно просит, потому что оно всегда лучше знает. Тело знает все наперед. Тело на самом деле предчувствует очень часто появление детей, тело очень часто может предчувствовать, предсказывать нам встречу с определенными людьми. В теле мы можем чувствовать перед определенными а, а, ситуациями в нашей жизни вдруг внезапно волнение, напряжение или, наоборот, какое-то воодушевление. И это все неспроста. То есть можно, конечно, думать, а ерунда какая-то, но на самом деле чем ближе и искреннее наши отношения а, с телом, тем больше начинает проявляться наша интуиция. Потому что интуиция – это то, когда мы с вами уже чувствуем себя и свое тело настолько, что мы постоянно чувствуем состояние, наблюдаем и отслеживаем за тем, как оно меняется, и у нас внутри уже вместе с этим состоянием мы наблюдаем, какой появляется психоэмоциональный отклик. То есть мы уже способны через тело а, наблюдать, как связана его реакция с нашим внутренним состоянием. И наоборот. Это как раз то, в чем очень-очень помогает йога. Это то, в чем очень помогают а, дыхательные практики, например. Да? Конечно же, в этом помогает а, прекрасная медитация, в себя. Вот. Что еще помогает? Какие практики? Слушайте, вот просто здесь на самом деле огромное количество. И сегодня, вот я очень много с мастерами сейчас, особенно вот здесь в Убуде, тут огромное количество на самом деле мастеров и очень интересных людей. И сейчас уже очевидно, что мы совершаем настолько быстрый скачок, настолько быстрый переход на новый уровень вообще взаимодействия с миром и утончения нашего восприятия, что такое количество техник появилось. Не обязательно долго следовать чему-то одному. Сегодня а, у нас есть возможность с вами выбирать. Мы можем с вами брать то, что нам подходит, то, что мы чувствуем, и компилировать. И это на самом деле является такой отличительное чертой этого времени. Потому что раньше, если мы оглянемся, опять же, на исторический, в исторический аспект, да, или к тем же самым йогам, аскетам с вами вернемся, то раньше человек должен был строго следовать чему-то одному. Не было такого количества знаний, не было такого количества чувствительности к этому, ко всему. Вот. Поэтому... Йога, тантра, танец, тот осознанный вид спорта, физической активности, который вам откликается. Что еще очень важно? Что еще очень важно? Так, идем дальше. Вот э, я сказала про две письменные практики, которые можно сделать. Э, я сказала про то, чтобы мы останавливались в моменте, э, почаще наблюдали, что с нами происходит. Про то, чтобы мы практиковали то, что нам подходит. Потому что э, на самом деле происходит, вот как я про йогу говорила, на примере йоги еще скажу. То есть у нас каждый класс... Это на самом деле фантастически классное путешествие к самой себе. В этот момент мы решаем огромное количество задач, помимо проработки тела на физическом уровне, за который очень часто люди приходят, да, там расправить плечи, позвоночник проработать, красивые ноги там и так далее. Да, то есть это первые самые вот эти уровни. Мы с вами решаем еще задачу, мы с вами еще решаем задачу по поводу сканирования своего внутреннего состояния, по поводу роста нашей осознанности, роста нашей интуиции. Также мы избавляемся с вами от чрезмерного, да, психического напряжения через физические действия, и это тоже очень очень важно, потому что психическое и любое другое напряжение, оно буквально в нас с вами накапливается еще раз, вот повторюсь, как в губке. Очень важно развивать свою телесность. То есть, если вы даже живете одна, у меня был такой период в жизни, когда я жила одна, и мне не с кем было обниматься, мы ходим на массаж, мы трогаем а, с радостью, с любовью себя. Мы дарим себе, добаюкиваем себя, да, есть такие сейчас, можно пройти такие ритуалы, как, например, то же самое «добаюкивание» или «пеленание». А, то есть прям вот чувствуете, на самом деле мне очень в определенный момент жизни, вот когда я жила одна, мне очень помог массаж. То есть я прямо чувствовала такую недолюбленность свою, что а, обниматься было не с кем, да, и я понимаю почему, потому что я в тот момент, мне надо было как-то вырасти самой, потому что я только плакала в жилетку. Мне помогали ванны, а, спа-процедуры, массажи. Мне было очень трудно тратить на это деньги. Просто катастрофически трудно. Мне было прямо жалко. Но я понимала, что это вложение сейчас э, в ощущение моего тела, в то, чтобы я открывала какие-то новые для себя состояния и более того, развивала свою телесность. Так, э, по поводу питания. Э, опять же, для того, чтобы формировать позитивное отношение к себе и к своему телу, меньше всего подходят жесткие а, диеты и жесткие ограничения. И уж, пожалуйста, если у вас а, какое-то к себе пока еще достаточно насильственное отношение, а, я, правда, ну вот прямо не рекомендую, особенно есть какие-то пищевые нарушения, как булимия, например, или анорексия, а, я не рекомендую, например, голодание а, при таких ситуациях. Я сама просто пробовала это. Я могу сказать вам, что такие сильные ограничения, если есть проблемы с пищевым поведением уже, они просто приводят к еще большему обострению, вот, что не есть хорошо. То есть в питании постепенность, то есть находите свой баланс постепенно. И те же самые прекрасные веды говорят про то что питание женщины очень сильно отличается от мужского пожалуйста я вот прямо настоятельно не рекомендую женщинам очень сильно увлекаться рекомендациями мужчин учителей да? не потому что они плохие какие-то или не такие просто потому что у нас разные тела нам действительно нужна разная нагрузка нам действительно важно разное питание веды например очень хорошо это всегда различали, и а, про питание женщин самое а, главное всегда, на чем женщины делали акцент, это на том, что им сладкое показано, потому что а, для нервной системы женщины а, немножко а, баловства, немножко сладкого, а, каких-то сладеньких пирожниц, фруктиков только на благо идет. Потому что у нас совсем другая, эмоциона... у нас другая эмоциональность. У нас вообще по-другому совершенно мы реагируем на этот мир. Поэтому для женщины жесткие ограничения в питании или чрезмерная нагрузка ⁇ это то, что очень сильно а, дает перекос. Вот, поэтому а, именно поэтому родился проект ⁇ Мягкая сила ⁇ например. Потому что вот девушки, которые занимаются сейчас в проекте, даже, например, если недавно, то, в принципе, по расписанию можно сразу сказать, что нет какой-то чрезмерности. То есть на самом деле, может, даже в начале кому-то покажется, что нужно больше нагрузки и так далее. Пожалуйста, вы можете себе ее давать. Однако йога это про баланс, и в этом плане йога она достаточно... Почему женщинам так сильно подходит? Потому что любое, любой перекос или любое, любая чрезмерность, она чревата. Вот. Поэтому здесь нужно находить оптимальные какие-то для себя варианты и уж, конечно же, себя не ругать. То есть, пожалуйста, вот, если вы будете делать практику письменную, особенно вот этого вот своего внутреннего критика, Попробуйте с ним повзаимодействовать, особенно если вы работаете с психологом. Боже мой, внутренний критик, он так хочет вашего внимания. Он так хочет, чтобы с ним наконец-то прям поговорили по душам, о а чего же на самом деле он хочет. Так, движемся дальше. Движемся дальше. Давайте скажу буквально несколько слов про булимию, про свой личный опыт как я с этим работала, а потом мы сделаем а, медитацию. А, мы медитацию не будем делать отдельной записью, мы сделаем небольшую медитацию с мудрой эго. Это будет мудрой любви к самому себе, к самой себе. А, я вот прям почувствовала, что это именно та практика, которую сегодня нужно дать. А исцеляющую медитацию а, возможно тогда просто сделаем в течение месяца отдельно. Итак, пищевое расстройство, булимия, которая у меня была много лет, где-то порядка 10 лет. Знаю, что у многих девушек в юном возрасте вообще в мире такая проблема возникает. То есть я в этом сейчас уже понимаю, что была не одинока. Однако, когда это происходило со мной, то есть 20 лет назад у меня началась булимия, еще было не так много про этой информации. Что это такое? Это на фоне нервного перенапряжения, неконтролируемое поедание пищи, вызывание рвоты, либо в какой-то момент это признаки анорексии, то есть когда ты вообще не ешь ничего, когда резко критично маленький вес, нет сил ни на что, очень плохо начинает со временем работать голова, и так далее. То есть последствий очень много, вплоть до летальных могут быть. Последствия, в крайних случаях, вплоть до летальных. А проблема девушек, которая страдает пищевыми расстройствами, основная, это то, что приходится еще скрываться очень сильно, потому что внешне, ну, ты просто суперстройная девушка, да. Никто даже не думает, что у тебя есть такие проблемы, а на самом деле у тебя очень сильные проблемы, потому что ты никому не можешь рассказать про то, что с тобой происходит, потому что у тебя э, все слабее и слабее твой организм, вот ты на самом деле просто выживаешь и чувствуешь себя совершенно ненормально, и чувствуешь себя вне жизни, просто потому что э, пищевые расстройства, так же как и курение, так же как и алкоголизм или наркомания. Это замедленный процесс самоубийства. То есть, что это значит вообще? Да, это значит, что мы совершаем процесс, совершаем действия, которые являются действиями против жизни. Ну, на примере курения, я думаю, это всем понятно, что по сути, ну, мы, мне очень помогла когда-то бросить курить книжка Алина Кара, если я не ошибаюсь, легкий способ бросить курить». Вот он как раз там очень хорошо тоже, классная книжка, если кто-то, кстати, борется с такой зависимостью, там прям можно вот, буквально за один день бросить курить, может быть, вам придется не один раз прочитать, вот, но это того стоит. Так вот, что мне помогло? То есть первое, первое, что мне помогло, на самом деле мне действительно помогла йога. И то, что я а, через йогу начала распаковывать вообще свое состояние. То есть после йоги это было единственное на тот момент в моем юном возрасте, когда я себя чувствовала хоть на какое-то время спокойной и хорошо. Когда я не беспокоилась о том, как я выгляжу. Когда я не казалась себе толстой или не казалась себе худой. Когда я не хотела есть а так вообще-то я хотела есть всегда а, вот а, в этом во всем мне очень помогала йога именно то состояние которое у меня появлялось после класса это стало моей первой такой опорой то есть я поняла что ага когда я практикую а, я мне становится просто хорошо это стало большой поддержкой а, второе а, это тот момент что йога помогла мне начать а, отслеживать свое состояние. То есть до того еще, как я пошла работать там с психологом, мне дыхательные техники просто в какой-то момент помогали снимать излишнюю тревожность и панику, потому что в момент, когда у тебя происходит вот именно сама вот эта фиксация поедания еды и так далее, то есть на самом деле ты в таком состоянии аффекта находишься. То есть мне практики, практика йоги и дыхательные практики просто очень сильно помогли начать отслеживать этот момент. Потому что самое важное, вот я и сказала, самая короткая практика, но очень важное по отношению к своему телу, это останавливаться и спрашивать, а что я сейчас чувствую? Что сейчас чувствует мое тело? И вот когда я себе начала отвечать на этот вопрос и поняла, что я не есть на самом деле хочу, а я испытываю жуткое беспокойство сейчас, я испытываю жуткую тревогу. У меня страх жизни сейчас да? вот это все мне помогло тогда осознать что мне нужна сейчас помощь специалистов для того чтобы понять откуда вообще все эти а, корни растут вот а я считаю что у мне именно практика йоги а, помогла а, помогла выйти вот на этот уровень осознания моей проблемы потому что я знаю что многие девушки, Борются с этим заболеванием или живут с ним, просто сдавшись, сдавшись, как бы сказать, что я не смогу с ним справиться никогда, живут с ним всю жизнь. И очень многие даже взрослые девушки сейчас, взрослые моего возраста, да, там 38, 39, 45, 50 лет, женщины живут с булемией. Вот. И это не единственное, с чем мы живем и на что мы соглашаемся с вами, согласитесь, потому что а, курение, а, чрезмерное потребление пищи, кстати говоря, да, нездоровые, а, нездоровые отношения, а, насилие по отношению к себе, к своему телу, которое может быть выражается в виде чрезмерных каких-то диет или нагрузок, а, все это будет с нами всю жизнь, пока мы это не осознаем, пока мы не захотим это поменять. Вот. Так. Но самое главное, знаете, вот в эти моменты я себе говорю, что на самом деле, когда у меня возникают какие-то негативные мысли относительно себя, своего тела, его ограничений, в этот момент я понимаю, что это идет в разрез с божественным вообще замыслом. Потому что я себе напоминаю, что тело, это действительно, это инструмент, это прекрасный инструмент, который дан нам для реализации задач нашей души. И это мне очень помогает. Это мне действительно очень помогает. Итак, кстати, как еще нам йога помогает в плане работы со своим телом? Она же, йога помогает нам принять со временем вообще свое тело и свое состояние таким, какое оно есть. То есть на классах тоже, кто со мной занимается, часто слышит, что я говорю, что мы не соревнуемся сейчас. Мы находим то положение, которое для нас является сейчас рабочим. Мы его осознаем, и мы можем в нем как-то еще а, продвигаться или находиться в нем, наблюдая его. То есть вот такие техники тоже очень важны. А, в принципе, это все а, по теме сегодняшнего эфира. Итак, вижу, что у нас уже получается чуть больше часа. А, пять минут буквально для тех, кто может еще остаться. А, я предлагаю сделать, а, познакомлю вас сейчас с мудрой, мудро или хаста, это положение пальцев, это йога для пальцев рук. Я обучалась этому еще в йога-институте давным-давно, в 2011 году. Это является абсолютно естественной частью йоги, работы с телом. И сегодня мы поговорим и поиспользуем с вами мудру эго, мудро любви к самому себе. Как она делается? Я ее сначала покажу. Левая рука указательный палец. Мы просто обнимаем пальцами правой руки себя за большой палец, за указательный палец левой и начинаем массировать палец. Зачем нам это нужно? Дело в том, что это стимулирует работу энергию половых органов, толстой кишки, селезенки и это влияет на работу иммунной системы положительно потому что мы знаем что на ладонях у нас огромное количество а, точек нервных окончаний это все проекции органов мы массируем указательный палец левой руки приятненько так кстати сначала можно вообще помассировать пальцы если у вас есть время это всегда так бодрит и расслабляет если нужно затем мы оставляем пальцы правой руки на левом указательном и большим пальцем сверху прикрываем указательный палец а держим наши руку, руки, наши мудру, держим ее на уровне сердечного центра. Да? Потому что на самом деле работа с любовью, мы, как правило, ее чувствуем с вами именно здесь, в проекции, в пространстве грудной клетки, где у нас находится сердечная чакра, если мы будем говорить о чакральной системе. И я хочу вам немножко такой, такой дать настройки. Сейчас сложите, пожалуйста, уже вашу мудру, примите удобное положение, ага, сидя, с прямой спиной можно. Ну, лучше с прямой спиной. Прикройте глаза. Просто понаходитесь сейчас в этом положении. Я прочитаю сначала небольшую настройку, а потом сделаем вместе визуализацию. Просто. Почувствуйте сейчас ваше тело. Вспомните о том, что всегда очень просто любить самого себя, когда все идет безупречно, когда тело функционирует без сучка и задоринки, когда мы ловки, здоров, когда мы здоровы когда мы успешны. Но как только наше тело бастует, как только в какой-нибудь ответственный день мы заболеваем, как только наша кожа становится неидеальной, как только мы слишком эмоционально реагируем на что-то, не замечаем, как мы устаем, заваливаем сами себя работой, куда в этот момент Пропадает наша любовь к себе. Способны ли мы в таких ситуациях подбодрить сами себя? Способны, способны ли мы сами себя поддерживать? И если мы не сделаем этого, то кто может нас поддержать в такие трудные минуты? Мы часто слышим, что люди ругают себя, Становимся свидетелями того, как люди сами себя наказывают, в чем-то ограничивают жестко. Однако это никогда не идет на пользу. Неважно, что мы сделали, неважно, как мы отреагировали, неважно, насколько сильно отреагировало на какую-то проблему наше тело, нам важно себя поддержать. Мы всегда можем просто начать сначала. Мы всегда можем попросить у себя прощения. Мы всегда можем чем-то поступиться. Мы всегда можем принять себя несовершенными такими, какие мы есть. И это не принижает нас а наоборот показывает нам нашу внутреннюю силу и высоту. Очень важно, чтобы мы всегда с любовью заботились о самих себе. Чтобы мы учились уважать себя и свое тело. И неважно, какие поступки мы совершали в прошлом, неважно, насколько сильно мы перенебрегали собой в настоящий момент, мы всегда можем положиться на себя и поддержать. И пусть стыд, презрение к себе и всякое чувство вины, эти тяжелые сковывающие кандалы, которые мы можем чувствовать на наших руках или ногах, грузом на нашем сердце, Пусть мы оставим их здесь и сейчас. Пусть мы начнем заботиться о себе с любовью, вовремя давать себе внимание и поддержку. В тот момент, когда вы заботитесь о себе, чувствуете, что вы исполняете волю и замысел этого мира, божественной энергии. Постарайтесь никогда не называть себя эгоистом. Потому что человек с хорошей устойчивой самооценкой, который умеет себя поддержать, это очень сильная личность. Сейчас представьте у себя в руках нечто особенное, красивое, драгоценное, хрупкое. Это может быть какая-то прекрасная статуэтка или цветок или что-то еще. Пусть ваше воображение нарисует, позволит проявиться этому предмету. Это произведение Творца. С закрытыми глазами любуйтесь им, наблюдайте. Восхищайтесь. И сейчас наблюдайте за тем, как этот предмет меняет свою форму, превращаясь в светящийся шар, в символ вашего внутреннего мира. Он по-прежнему находится. Здесь, на уровне ваших рук. И он не менее ценный, тем, чем тот прекрасный предмет, который создал Творец. Драгоценный, хрупкий, неповторимый. Сейчас повторите про себя словесное, позитивное утверждение. Я – Дитя Божественного, выражающего через меня свою красоту, полноту и любовь. Я люблю и принимаю себя и свое тело. Я люблю и принимаю себя и свое тело. Я люблю и принимаю себя и свое божественное, прекрасное, живое, дающее. Распространяющие любовь и тепло тела. Сохраняйте то тепло, которое находится сейчас у вас в ладонях. И пусть этот прекрасный светящийся шар мягко войдет в пространство вашей грудины, вашего сердца, наполняя ваше тело изнутри светом, теплом. Пусть вы полностью примете себя и свое состояние сейчас такими, Какие они есть. Плавно осознавайте ваши вдохи и выдохи. Чувствуйте ваше соединение с жизнью. Чувствуйте ваше соединение через ваше дыхание и ваше тело с этой прекрасной жизнью. Наполненный звуками, запахами, фактурами, людьми, ощущениями. Огромный живой мир, который вы можете чувствовать внутри вашего тела и через него. Пожалуйста, поблагодарите себя и поблагодарите ваше тело. Мягко отпустите мудру. Если нужно, разотрите ладонья ладонь. Подарите себе тепло, объятия. Сделайте то, что попросит ваше тело. Очень рада нашему взаимодействию, очень рада нашей встрече. Я искренне скучаю сейчас по возможности живых встреч, но так радуюсь, что в наше время у нас есть возможность общаться онлайн, через классы, через расстояние, потому что для энергии вообще не важны расстояния. Благодарю вас за это время вместе, за поддержку пространства. Запись будет на канале. Я вас очень люблю. Благодарю вас.